Всем привет! С вами канал Рыбохвост. Мы находимся сейчас на рыбалочке. Как вы можете видеть. Сегодня 4 ноября. Суббота. Мы пока вот От берега отплыл. Два окуня поймал. небольших, не там по 200, по 150. Сейчас плавал это самое. Разведуем, что тут, где ловится. Вот, смотрим, где лодки становятся. Сами пытаемся найти точку. Но пока не особо получается. С точкой. Посмотрим, как дальше будет. Сейчас ветерочка поднимается. Может, туда пойдет. Пока только окунь. Ну, окуня, которые совсем маленькие, я вообще не считаю. Именно тех, которых я уже взял, пока что, два штуки. Если мы ничего больше не поймаем, эти два штуки останутся в своей среде, в своем водоеме. Если кто-то думает, что окунь не выживет пока на рыбалке, вы можете проверить, купить себе или сделать. Лучше сделать самостоятельно кукан. На нем окунь достаточно долго живет. Я по своему опыту знаю, что в садках так точно не живут окуни. И вот утром если поймал окуня, до вечера на кукане он спокойно просидит. Целый и невредимый. Что-то вообще Тишина. Глубина тут метров 6, наверное. Лебеди красивые. Кверху попами. Ну, если они кверху попами, а может они мне показывают. Может рыбалки сегодня не будет. Рыбаков достаточно. Вроде на дамбе нельзя ловить. И по дамбе рыбаки вон ходят. Так, машин много стоит. Бинокль был бы, можно было посмотреть, кто-нибудь ловит или нет. Так как бинокля нету, будем пробовать так ловить. Сегодня у меня с собой. В принципе, как и у всех новичков, полностью все снасти. Вот. Целый портфель набрался снастей. Плюс спиннинг. Так, что у нас тут? Спиннинг. Мифины сот это обзор у меня есть с катушечкой мифина БК 3000 3000 катушка вообще не знаю меня радует их правильно наматывать надо шнур тогда они не, не, не путаются и <coughs> спиннинг максимус на который я сейчас обзор не делал вот, но он скоро очень будет. Сейчас я пробую, что за палочка, что из себя представляет. Вот, после того, как это самое, я смогу вам что-то сказать путевое по этой палочке, я выложу обзор на спиннинг. И катушечка мифины CF 733. Это тоже 3000 катушечка, только пластмассовая. Вот, не помню, сколько подшипников. А, три подшипника у нее. Ну, в принципе, обзор есть. Посмотреть можете. Вот, ну и моя же лодочка SeoPro, которую мне подогнали. Так что вот так вот рыбачим сегодня в основном на силикон. Даже не в основном, я еще кроме силикона ничего еще не закидывал. Вот и не вижу в этом смысла что-то закидывать. Так как вон стоит Алексей, мой товарищ, который, с которым я приехал сюда. Вот. Он уже все поперепробовал. Но он Никак от берега не отойдет. Пытается там поймать. Я извиняюсь, не было видно. Вот он, Алексей. Бедолага, сел на свою мормышку. Ну, судя по тому, что он начал уже рыбачить, он вытащил ее. А так вытаскивал он ее долго. Ну, все сами понимаете, когда садишься на тройник, что бывает. Больно, крики, слезы. Ну, что поделать? Как в девятой роте. Якорь мне в ангар. Ну, вот он. Себе в ангар якорек маленький засунул. Получается. Сейчас я чуть ближе к берегу под не совсем близко до середины где-то и попробую сейчас по волне что там такое белое а, это окуньки мои такие красивые словно не знаю там не щука их терябнула нет потому что-то такое прям большое мне показалось думаю вроде большую рыбу не ловлю можно было по бы туда за поворот попробовать там на яму подаем в принципе большой одними ямами ограничивать себя не стоит Потому что рыба ж как-то передвигается. Даже не так, что родилась в яме. И все, и все все время там находится. Так что потихонечку мы странствуем по водоему. Я думаю, что нам удача где-нибудь доулобняться. Да ну, ловись окунёк, судачок и щучка сейчас сделаем проводочку если она будет пустая я пока камеру выключу дабы не нагонять много времени чтобы видео не получилось несколько часовое поимку окуней я чуть позже выложу глубоко почему Не хочет брать. Сегодня, кстати, пол седьмого утра было минус пять, был мороз. Обычно говорят по первому морозу едешь, ловишь. Мы как бы не рассчитывали на мороз. Мы рассчитывали на то, то, что мы договорились в субботу поехать на рыбалку. То, что на субботу вроде как прогноз погоды сказал то, что будет тепло. Вот, и мы поэтому сейчас находимся и здесь. Но с утра был мороз, и я вам могу сказать то, что кто бы вам там не говорил по первому морозу по второму морозу все упирается в одно мороз, мороз, мороз я тут по морозам как морозы только начались в том году сюда поехал так я на машине проехать не смог на точку пришлось на точку, на точку вот с пляжа плыть извините меня пока я с пляжа доплыл до поворота у меня штаны льдом покрылись у лодки маленькие борта и как бы по холоду не рекомендую вам на ней плавать то что если волна будет она обязательно накидает на вас брызгов и будет не очень-то приятно Я вот не знаю. Вот. Ладно, мы далекие люди плаваем тут с резинками, с железками, ищем окуня и тому подобное, судака, щуку. А вот люди, которые просто вон на берегу сидят на поплаву ловят, на что они рассчитывают? я считаю то что поплавочная рыбалка уже прошла это лично мое мнение спорить ни с кем я не буду у кого-то сейчас и будет ловиться но у нас навряд ли потому что и как я удочку начал подымать можно сказать, что как в школу пошел, как и на рыбалку сразу пошел. Одно другому не мешает. И вот в такую погоду уже, когда прохладно, уже все. Никого, ничего. его назад к берегу, там ямка есть перспективная. Попробую там. Ладно, до связи. так что прямо это самое тройник укололся тебя в жопу да? да вот молодец а знал куда садиться да сел на свой же балансир да <свят> снимай штаны я так уж и быть камеру выкручу